Здравия вам, господа Баэри! Вот как вы считаете, можно ли отнимать зарплату у жены? Заработала она, а ты пришел и сказал, отдай всю зарплату. Вот как вы считаете, это законно? Это вообще возможно? Вы, конечно, услышите много всяких разных куриных воплей на эту тему, что мы уж должны отдавать зарплату жене, но вот Верховный суд Российской Федерации считает иначе. Верховный суд официально разрешил мужьям забирать зарплату у их жен. Поводом для решения стала ситуация, возникшая в одной из семей. Мужчина и женщина жили в браке, дамочка много лет занимала должность начальника отдела кадров в одной из фирм. Она выяснила, что за годы работы ей прилично недоплатили и отсудила... Около 3,5 миллионов рублей. В этот момент супруги уже были в разводе, но бывший муж решил отсудить половину от столь крупной суммы у бывшей жены. Местный суд ему, конечно же, отказал. У нас местные суды смотрят всегда на ситуацию так, как будто женщина всегда права. Это для нас не новость. И мужчина пошел со своими требованиями в Верховный суд. А вот Верховный суд разъяснил, что трудовая деятельность его жены осуществлялась еще до развода, а поскольку зарплата мужа и жены – это их совместная собственность, то мужчина имеет право на получение части этой суммы. Я думаю, что эта информация была бесконечно полезна женатым мужчинам, но еще полезнее для них будет изучить информацию по алиментам. Специально для вас я снял уникальный ролик, который называется «Ликбез по алиментам», после просмотра которого вы, наконец, прозреете, что алименты в нашей стране нифига не 25%, а могут быть даже и 140%.